здорово бандиты и бандитки а также их родители с вами снова я бобруха и сегодня у нас речь пойдет опять о сезонном задании который называется враг на прицеле много негативных комментариев по поводу того что люди не понимают как пойти и не понимают что такое медаль которая называется головоломка во-первых, давайте пойдем сразу по порядку, чтобы вы потом не говорили, что я просто прочитал и ничего вам не показал. Все вот эти задания вы можете легко, в принципе, вы понимаете, как это проходить. Расстрелять 300 патронов, 10 раз использовать навык исполнителя в сетевой игре. Я надеюсь, вы уже поняли какие-то навыки, воробей. Вот, Если вы не знаете, как выглядят эти навыки... Можете посмотреть прошлое видео, я его закреплю здесь, в правом верхнем углу, будет на него ссылочка. Вот, Перейдите по ней, посмотрите как выглядят данные навыки, исполнитель и воробей. Давайте сразу перейдем к той медали, которую вы не можете получить. Данной медали, к сожалению, в игре нету. Она дается за попадание в голову, по-другому называется хедшот. Вы делаете хедшоты и вам дают данную медаль. Вот, вы выполните это задание легко. То есть, вам нужно всего лишь пять раз попасть человеку в голову, без разницы какого оружия. Далее, насчет стойкости. Заходим, например, заходим мы в свой комплект. Вот, для сетевой игры. Вот у нас есть две стойкости. Одна красная и одна зеленая. Но, многие говорят то, что не выполняются. К сожалению, я данные задания не выполняю. Я не люблю скины. И ну, вот такие данного рода скины я не люблю. Поэтому я данное задание не выполняю. Дабы не загружать свой iPad и еще кучу файлами. Которые мне в принципе не нужны. Как мне написали в комментарии. Человек выполнил вот с данным перком данное задание. То есть данный перк называется стервятник. Вы берете, ставите его и выполняете с ним данное задание. Давайте еще раз повторю для тех кто в танке. Как посмотреть, что за навык такой исполнитель и что за навык такой воробей. Вы заходите обратно в свои комплекты, сетевая игра, и вот здесь выбираете. Вот вам исполнитель, тот же самый очиститель в игре. Вот его называют в заданиях исполнителя. Далее, что такое воробей, а вот он и воробей. Он так и называется. На него перевод правильный. Поэтому, по поводу медали я вам объяснил. По поводу всего остального объяснил. По поводу перков тоже объяснил, как пойти. Поэтому пробуйте проходить. Если это видео вам поможет. С вас, конечно же, лайк, подписка и комментарий. Ну, а если не поможет, я уже не знаю, каким языком вам объяснить. Чтобы вам данное видео помогло. Читайте внимательно, смотрите внимательно. Если вдруг у вас что-то не получается, когда вы смотрите чьи-то видео, дам вам лайфхак. Всегда найдутся люди, которые это уже прошли и могут подсказать вам в комментариях. Поэтому заходите в комментарии, читайте комментарии, которые оставляют пользователи. Если какой-то комментарий бывает хорошим и правильным, то есть по действиям, я его буду закреплять всегда выше своих комментариев. Поэтому вы спокойно можете зайти в комментарии и чекнуть там, как что проходится. Если вдруг я что-то где-то упустил. Поэтому вам приятного просмотра, быстрых выполнений заданий. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.